Ричард, здравствуйте. здравствуйте. Несколько вопросов, таких коротеньких. Да. Скажите, пожалуйста, вот, многие, сейчас больше 1200 уже криптовалют. Да. Те, кто уже в нескольких криптовалютах, стоит ли им обратить внимание на наш автоюнит? Я скажу так. Тот криптокоин, который будет применен практически к какой-то практической задаче, будет всегда вверху. 1200 остальных коинов – это в вот многое случаи хайпы откровенные э, пирамиды, которые созданы только для сбора денег. За ними нет ничего. Они иногда повоят свои силы в течение 48 часов и уже закрываются. А в таком ну, нашему уже больше. Хлеб. Это значит, что для этих денег будет практическое применение, что и даст им цену примерно близкую к биткоину. А Скажите, <смех> такой вопрос. Некоторые, ну мы посмотрим, как будет развиваться, <смех> подождем. Да, да, Стоит да. ждать или действительно принимать решение быстро? Смотрите, технологии сегодня исчезляются долями секунды. У каждого есть как бы время спать, но только не у тех, кто <кх> хочет богатеть мгновенно. Остальные, вы видите, 99% будут смотреть, как у вас. Но мы своим примером будем показывать, как у нас. Представьте, что будет происходить, когда 70 тысяч автоклубов будут владеть бесконтактными средствами платежа по всему миру. И все банки просто вздохнут и скажут, боже мой, как это мы все упустили? Кстати, это был уже один вопрос, Лабибуллина сказала, вы знаете, некое явление биткоин оказалось вдруг таким значимым, стоят у нас за спиной. И мы даже не заметили, что они пришли. 700 миллиардов долларов прошли мимо главы Центробанка незамеченными. Плохое зрение у него. То есть автоклуб обладает хорошим зрением? Да, автоклуб. Ну будем говорить так. Пока его зрение настраивается на ясность, потому что когда будет юнит, тогда я скажу. Обладает. Я не сторонник авансов, а сторонник смотреть насколько устремления клуба будут реализованы. Uh, да, реализованы потому что тогда только можно сказать автоюнит uh, есть автоюнит будет жить в наших рядах Но другому никак и вы сказали очень важную вещь что вы будете принимать участие в обучении uh, нашего uh, объединения uh, это очень приятно когда профессионал такого уровня будет нас обучать uh, когда это начнется как только руководство клуба обратится ко мне создать такой курс именно с уклоном к клуба и мы определим сроки. И я это сразу начну, потому что я уже давно прошу сам допустить меня к столь умный и знающей, и желающей больших денег аудитории. Потому что преподавать хорошо тогда, когда ученик созрел. А когда и он сидит и зевает, и мечтает о том, чтобы его скорее отпустили с занятий зачем он мне нужен? Большое спасибо Мы уже готовы Ждем с нетерпением ваших курсов И вместе нам Поскольку вы член нашего объединения С нами легко Вы являетесь партнером с 2015 года Но я до секретно знаю Что не только вы один Что вся ваша семья Тоже является партнером Мы стараемся Почему? Потому что семейный бизнес Мы развиваем уже очень долгие годы Как вы слышали Из презентации о том я создал более ста компаний на земле, которые работают до сих пор. Многие работают, многие перешли в новое качество, но везде есть кто-то из членов семьи. Потому что я считаю, что только семья не предаст. Семья будет заинтересована в развитии родового капитала. Риск, как это называется, зарожден при нашем рождении. Жизнь настолько опасна, что от нее умирают. Сразу было Поэтому, когда мы идем с вами в инвестиции, то мы должны понимать, что инвестиция – это зерна, которые мы сажаем в целях получить урожай. Что может помешать нашему урожаю? Засуха, наводнение, танки прошли невзначай по нашему полю. Но вы знаете, все равно какое-то зерно вырастет, несмотря ни на засуху, ни на наводнение, оно даст как минимум увеличение. Кто знает, сколько в одном колосе зерна, зерен. Посадили мы одно, больше, чем 50, да? Посмотрите, ну, какой длинный колос. Представляете, даже если один из ваших источников увеличил ваше состояние в 56 раз, стоит рисковать. Конечно. Конечно. Есть конечно. Конечно. Конечно. благородное дело, риск благородное дело а главное выгодное, Потому что сегодня придумано такое количество способов, как диверсифицировать риски, это распределить их, что на сегодня это можно писать трактаты. Но самый страшный риск – это непринятие риска. Человек из-за этого и бедный, что он риски не принимает. Хотя они настолько смехотворные, что... Риск получения кирпича на вашу голову выше, чем риск э, работы с криптовалютами. А Потому что, да, тут как бы, ну, это, это формула. Может быстрее Да, вообще? формула, или, вернее, э, криптокод, который работает без вмешательства человека. Что да. еще можно придумать? Экологии. Поэтому сегодня нужно это делать, нужно э, составлять инвестиционный портфель с криптовалют. Я первый, кто куплю автоюнит, потому что я понимаю, что криптовалюту нужно покупать в том месте, где она только начинается, и в том месте, где есть большая перспектива ее роста. У меня очень большой нюх на большие деньги.